и в метель зимой Все молитвы звучат У ее иконы И течет, течет ручь. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Меня зовут Евгения. Мы продолжаем с вами разговор об отроческих годах Матроны Московской. Однажды Матрона Московская сказала своей матери. Матушка, сходи к священнику отцу Василию и попроси у него книгу, и даже сказала, где она, эта книга, находится, в которой есть изображение иконы Божьей Матери взыскания погибших. И мы закажем эту икону, а то Пресвятая Богородица к нам в дом просится. Наталья, Честно говоря, неудобно было идти беспокоить отца Василия. А вдруг у него такой книги нет? А вдруг нет изображения Пресвятой Богородицы? Что такое говорит Матронушка? И где мы денег возьмем? Но уже было много-много случаев, когда Матронушка говорила правильные вещи. Поэтому на свой страх и риск Наталья пошла в дом священника и сказала все то, что как побелела Матронушка. Батюшка действительно нашел в своей библиотеке эту книгу, на одной из страниц которых и был этот образ взыскания погибших, и отдал Наталье. Правда, отдал он ее с грустью, потому что перед образом Пресвятой Богородицы взыскания погибших принято было у русских людей молиться в минуты большой опасности. Неужели Матрунушка предчувствует что-то? Да, действительно, еще задолго до революции 1917 года Матронушка предчувствовала беду. И поэтому и заказала икону, решила заказать икону Пресвятой Богородицы взыскание погибших, чтобы молиться за людей, за всю Россию. Она попросила двух благочестивых крестьянок из своего села пойти собрать денег для того, чтобы потом можно было написать этот образ. Матронушку чтили, уважали, и поэтому, куда бы ни пришли крестьянки, везде давали пожертвования на это благое дело. Только один богатый мужик с жадностью дал рубль, а его брат копеечку, да и еще прибавил с таким насмешливым видом. Все равно вы не разбогатеете, а я не обеднею. То есть эти два богатых брата дали пожертвование нехотя. Когда Матронушке принесли деньги, она нашла рубль, нашла эту копеечку и сказала, отдайте этим людям их деньги, а то они мне все дело испортят. То есть сразу поняла, какие деньги были даны не от души. Затем она нашла мастера в городе Епифани. Епифань – город недалеко от села Себино. Во времена Матроны был в общем-то, довольно-таки крупным городом. Там был Никольский собор, где подвязались многие талантливые живописцы. Нашла Матронушка и мастера, который согласился взять, взяться за дело, написать образ иконы «Взыскание погибших». Матронушка дала ему ряд советов, какие лучше выбрать краски, какой материал. И строго-настрого сказала, прежде чем приниматься за дело, хорошо исповедаться и причаститься. Мастер даже удивился, откуда у неграмотной крестьянской девушки такие познания в иконописном деле. Он сделал, как сказала Матрона. Исповедался, причастился, выбрался нужные краски, материал. Да только не пошла у него работа. Оказывается, во время исповеди он утаил один грех, который его уже давно мучил, но о котором он постеснялся сказать священнику. Он понял, почему не идет работа. Конечно, пришла ему в голову мысль написать образ Божьей Матери, а бы как. Все равно Матронушка слепая не увидит. Но он был человек благочестивый и сразу эту мысль отогнал. Поэтому он пришел в прошествии времени к Матронушке, и честно ей признался, что не получается у него ничего. Тогда она у него на него посмотрела и сказала, «А ты исповедался, причащался?» «Все, как ты сказала, матушка, так и сделала», — ответил он. «Нет», — сказала Матрона, — «есть на, на душе твоей один грех, который ты не исповедал. Исповедуйся до конца, тогда у тебя все и получится». Иконописец вернулся в город и исповедовал священнику этот грех и снова причастился. И написал он изумительный образ Пресвятой Богородицы, взыскания погибших. В это время по просьбе Матронышки и в городе Богородицке тоже написали этот образ. Образ из Епифании встречало все село с крестным ходом. Поместили его в церкви Успения Божьей Матери. А тот образ, который написали в Богородицке, Матронушка взяла себе и не расставалась уже с ним до конца дней. Все молилась перед этим образом за Россию, за людей. В скором времени состоялась знаменитая встреча ее с Иоанном Кронштандским. Как это было? Себинские помещики и инькобы очень уважали и чтили Матронушку. И вот когда дочь помещика Лидия Янькова собралась в паломническую поездку, она взяла девочку с собой. Вместе вместе девушки посетили Троице-Сергиевую лавру, приложились к мощам преподобного Сергия. Побывали они в Киево-Печерской лавре и в невской лавре. И однажды попали в Андреевский собор города Кронштадта где службу вел сам Иоанн Кронштадтский, уважаемый священник того времени. Иоанна Кронштадтского еще при жизни считали праведником. В каждой семье была его фотография. И вот случилось одно удивительное событие, о котором позже рассказывал Лидия Янкова. Матронушка об этом по своему смирению никогда не рассказывал. В конце литургии отец Иоанн, Вдруг попросил народ расступиться и пропустить к нему девочку, которая стоит у двери. Народ благоговейно расступился. Матронушка подошла к отцу Иоанну. Батюшка благословил девочку, потом указал мне и сказал людям. Вот, дорогие мои, моя смена. Эта девочка – восьмой столб России». Сейчас я сделаю некоторые отступления и скажу, что столпами России считаются. Считаются Антоний Феодесии Печерские, преподобный Сергий Радонежский, святитель Тихон Задонский, святитель Иосаф Белгородский, преподобный Серафим Саровский, вот седьмой столб России праведный Иоанн Кронштадтский и восьмой столб Блаженная Матрона Московская. Как сказал Иоанн Кронштадтский, так и случилось. Матрона Московская стала действительно доброй помощницей и молитвенницей всем русским людям в годы испытаний. Ведь впереди была гражданская война, революция, Великая Отечественная война. И Матронушка достойно несла свой крест, будучи инвалидом. Хотя, мало того, что она ничего не видела, в 17 лет у нее еще отнялись ноги, то есть она до самой своей кончины не ходила. Но всем она стала доброй помощницей и молитвенницей, всем помогала, добрым советом ну, или помощью, молитвами. И вот несколько советов от Блаженной Матроны Московской, которые были изданы в скором времени отдельной книгой. Матронушка подчеркивала, что помогает не сама, а Бог по ее молитвам. Что Матронушка – Бог, что ли? Бог помогает. Помогала Святая Старица Матроны и тем, у кого не ладится семейная жизнь. А к ней пришла женщина и рассказала, что ее замуж выдали не по любви, и с мужем она живет плохо. Матронушка ей ответила, «А кто виноват?» Виновата ты". «Потому что у нас Господь глава, а Господь в мужском образе. И, мужчины, мы, женщ... и мужчинам мы, женщины, должны подчиняться. Ты должна венец сохранить до конца жизни своей. Виновата ты, что плохо с ним живешь». После этого женщина послушала ее советы, и действительно семейная жизнь у нее наладилась. Матронышка учила не осуждать ближних. Она говорила, «Зачем осуждать других людей? Думай о себе почаще». Каждая овечка будет подвешена за свой хвостик. Что тебе до других хвостиков? Учила также любить и прощать старых и немощных. Если вам что-нибудь будут неприятные или обидные говорить старые, больные или кто из ума выжил, то не слушайте, а просто им помогите. Помогать больным нужно со всем усердием. И прощать им надо, чтобы они не сказали и не сделали. И еще много-много советов давала блаженная Матронушка. Кто слушал, тот у того жизнь налаживалась, а кто не прислушался к ее советам, страдал. Однажды она сказала помещику Янькову, продавай имение и уезжай за границу. Грядет революция. Помещик Яньков не поверил ей, какая может быть революция, все ведь в порядке. Однако так и случилось. Во время революции его поместье разорили, самого расстреляли, а дочь Лидии Янькова, которая когда-то брала Матронушку в паломническую поездку, всю жизнь была бедной с киталицей. Так давайте, братья и сестры, мы будем молиться Господу, чтобы он защитил нас молитвами Матронушки, прислушиваться к ее советам, помогать ближним, посещать храм, читать Евангелие и жить, стараться жить по христианским заповедям. Еще раз поздравляю вас с праздником. Всего вам доброго. Храни вас, Господь. И слезу твою утрет, и подарит счастье, и слова те подберет, что мчат ненастия, хоть и рождена слепой, взор тебе откроет, Силы Божией святой.